Привет, друзья! Итак, я продолжаю свой рассказ о музыкальных событиях уже 1971 года. А К этому времени в нашей стране стало появляться много популярных песен, в основном из репертуара вокальных инструментальных ансамблей, таких как поющие гитары, веселые ребята, самоцветы, ссылки на несколько очень популярных песен Смотрите, пожалуйста, в описании под этим видео Ну, а за границей Главным э, образом В репертуаре разных исполнителей Оставалась группа The Beatles И появлялись новые песни в этом стиле Надо сказать, э, что этот стиль э, Который назывался бит в то время Или его еще называли Big Beat Большой бит Разумеется, э, этот стиль совершенствовался И гитарную группу уже дополняли духовые инструменты Вот как раз начиная э, с 70-х годов Как правило, что входило в эти духовые инструменты? Ну, это обязательно труба, тромбон и саксофон Либо тенор-саксофон, либо альт-саксофон Стиль этот назывался тогда джаз-рок и распространялся он под влиянием американской группы «Чикаго». Вот посмотрите фотографию. Этот ансамбль был в то время чрезвычайно прогрессивным, как, впрочем, и группа, которая называлась «Кровь, пот и слезы». Она не имела в своем багаже суперхитов, так как впоследствии постоянно... Экспериментировали музыканты, отдавая предпочтение не столько вокальной музыке, сколько инструментальной в сочетании с разными инструментами, включая даже и клавишные инструменты. То есть это такой был джаз-рок. Ну что это такое? Это элементы джаза и элементы рок-н-ролла. И, ну, в общем-то, это сплав разных стилей, которые позже стали называть фьюжен. Фьюжен это сплав разных стилей. Это могут быть стили какие, и даже кантри, и фолк какой-то, значит, и фолк-рок, ну, и даже классика. А в нашей стране в то время были популярными э, песни э, таких молодых композиторов, как, допустим, Юрий Антонов. У него замечательная песня на тот момент была «Нет тебя прекрасней». Также композитор Марк Фраткин, который работал непосредственно с ансамблем «Самоцветы». И было несколько популярных песен этого композитора. Не повторяется такое никогда. Тоже смотрите ссылки в описании, я все это даю. Особенно я хотел бы отметить и выделить среди других молодых композиторов молодого талантливого автора Сергея Константиновича Дьячкова. И песни его практически все попадали в десятку, как говорят. Ну, сами посудите. «Алешкина любовь», «Школьный бал», «Ветка жасмина», «Честно говоря», «Не надо». Вот далеко небольшой список его авторских песен. Ну, а среди поэтов я бы особенно отметил Онегина Гаджикасимова, потому что... Именно почти ко всем этим песням были написаны им тексты. И мне посчастливилось с ним быть не просто знакомым, а, так сказать, ну, работал я с ним достаточно э, очень напряженно и очень продуктивно. А зарубежная музыка у нас э, в Советском Союзе все еще была запрещена к исполнению на эстраде. Она не звучала ни по радио. Не по телевидению Ее можно было услышать только на магнитофонах Надо особо отметить Что в промышленном производстве Бытовой аудиоаппаратуры Произошли огромные изменения В те годы Которые повлияли на распространение И продажу звуковых носителей В продаже появились Компактные магнитофоны Вот посмотрите на фото И они уже использовали Компакт-кассеты а в то время было много комиссионных магазинов, в котором продавались зарубежные магнитофоны, проигрыватели, э, ну и другая аппаратура, в том числе и фотоаппараты, и кинокамеры. Видеокамер еще в то время не было. Стоило все это, конечно, очень даже недешево. Но люди все это покупали. И вот стоит особо отметить, что компакт-кассета – Просуществовала на рынке в качестве основного носителя практически до конца 90-х годов. То есть на протяжении почти 30 лет. А исчезли компакт-кассеты по причине новых носителей, лазерных дисков CD, которым, кстати, времени было отмерено гораздо меньше в связи с появлением гаджетов, смартфонов, ноутбуков, планшетов то есть того, чем мы пользуемся сейчас. А что же было с вокально-инструментальным ансамблем «Эврика» из города Химки в том 1971 году? Помните, я об этом рассказывал в предыдущих выпусках своего журнала? Если кто пропустил, то, пожалуйста, посмотрите ссылки в описании. Итак, мы стали победителями телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты» в Москве и Московской области. И прошли уже второй конкурс, второй тур. И тоже победили на нем. И нам предстояло участие во всесоюзном финале, который должен был состояться летом 1971 года. И как я уже говорил, мне надо было написать песню стилизованную то есть а, как бы фольклор но только в современной обработке две предыдущих песни уже прозвучали в телеэфире и принесли нам успех я сделал такую песню и назвал ее по щучьему велению ну то есть проемелю опять-таки использовал тему русской народной сказки но если признаться честно на меня было оказано моральное давление со стороны телевидения, и заключалось оно вот в чем. На одном из телеэфиров ко мне подошел ассистент режиссера и вручил мне клавир песни Владимира Шаинского с текстом, ну, комсомольско-патриотического содержания, эдакий марш, и сказал мне, явно намекая на то, что нам определенно следует исполнить эту песню в финале. То есть это наш как бы единственный шанс. И мне стало ясно, что либо мы будем разучивать вот эту ерунду, а у меня на эти патриотические песни была бы ну, просто аллергия на тот момент. Или надо было бы просто поступить честно, показать в финале свою вот эту авторскую песню, заранее зная, что мы... Ну, уже тогда не станем победителями. Все именно так и случилось. Вот на этом фото заключительный всесоюзный финальный конкурс телевизионной передачи «Алло, мы ищем таланты». Вот, посмотрите, на этом фото стоим мы, это вокальный инструментальный ансамбль «Эврика». И сразу за нами эстрадный оркестр Гостелерадио СССР под руководством Бориса Карамышева. А победителями в финале стал никому еще до этого неизвестный вокально-инструментальный ансамбль «Елла» из Ташкента. Кстати говоря, мы с этим коллективом совместно репетировали на телевидении в прогонах. И нам было смешно, когда мы слышали песню в их исполнении. Знаете, они пели так... «Гель-гель а, Джоном», «Комсомол Джоном», «Партия Джоном». А, так вот, знаете, мы смеялись, а ведь вот правильно говорят, тот, кто смеется, тот смеется последним. Все у них было гораздо круче. Ну, вот на этом и закончился наш рейд, если можно так сказать, на центральном телевидении Советского Союза. Закончился летом 1971 -го года. Безусловно, мы были в то время очень популярными в городе Химки и за его пределами. Со мной здоровались незнакомые мне люди. Мы познакомились с такими понятиями, как слава, популярность. Но все это, поверьте мне, очень быстро прошло. Его величество время безжалостно уничтожает все то, что уходит в прошлое. Ну, а о том, что было дальше, я расскажу вам в следующих выпусках своего журнала. Как всегда, напоминаю вам, что по вторникам вы можете встретиться со мной в формате журнала. Либо это журнал Music Sky, вот, посмотрите, либо музыка СССР, вот, либо о всяком разном. А по пятницам моя музыка и песни, разумеется, только все новое. Так что приглашаю вас подписаться на мой канал с колокольчиком. Как всегда, желаю вам, друзья, всем-всем самого наилучшего. Пока, друзья, увидимся.